Итак, мы на тесте у вас Патриот с коробкой автомат. Вот владелец Виктор. Поехали испытывать на бездорожье. Напомню, что задняя подвеска пружинная переделанная. То есть пружины стоят передней, сзади. Амортизаторы ОМЕ. ОМЕ. Комплект. пружинный риф. Пружинный риф, да, спереди и сзади. Одинаковые. Да, одинаковые. Двигатели века дизель Коробка автомат дает Lexus Раздатка. Full -time. Никаких хабов ничего нет. Все с кнопочки включается. Блокировочки. Раздатки, блокировка с кнопки. Это ребята зовут Покушать. там мы проезжаем Мангу. Кангу в здесь, кстати, вкусно, можно покушать. Ну и отсюда можно подняться в горы по бездорожью. Вообще, это туристический маршрут, кто будет в Крыму, на легком недорожечке на паркетике, буду сюда ехать смело летом. Вот мы едем на автомате, две педали, две педали. Педали, все как положено. Ну как ощущение? <смех> Механика не хочешь? Третий <смех> педаль. <смех> я столько спалил сцепление, что уже не хочется. <смех> ногу накачал. ну Но хочу сказать, какие ощущения. Вот едешь, как на Тойоте, как на Патруле. То есть, ну, подвеска мягкая, все отрабатывает автомат отлично переключает никаких проблем едем на повышенной передаче на видео может быть не видно но здесь подъем небольшой по подъем такие комбобины все нормально автомат не дергает Двигателя пока вполне хватает на повышенной передаче. Здесь будет температура коробки выведена. Показывать. Сейчас показывать температуру двигателя. Здесь будет коробка. Не погода, салоне. Что, у нас сегодня тести коробки автомат по бездороже и задней подвески пружины отлично вот ничего не гремит кстати не так козлин так как нарисовано намного мягче проходит намного мягче передний стабилизатор установлен а заднего нет стабилизатора ну, в планах ну пока теперь думаю ставить или не ставить ну, такое ощущение, что на японской машине едешь. Автомат японский, раздатка японская. Двигатель и века. Чей? Американский? Нет, века и Италия. А, Италия. Двигатель итальянский. Но... Что такое? Что за век? Задумывается. Это Симбирь. Штатный двигатель ZMZ у него. Это знаменитый Сибирь, Все его знают, кто смотрит наш канал. Скоро тоже подвергнется полной модернизации глобальный тюнинг предстоит диагоналочка вот хорошо видно как работает подвеска вот они пружины сейчас подключит блокировочки включил не шасевую блокировку на раздатке включил блокировочку, вот пожалуйста. Сразу машина поехала. Вот светится блокировка межосевого дифференциала. Всё. Ну это в раздатке. Заблокировал, сразу выехал без проблем. Вообще. Сейчас снимем, как 7 проедет на механике. Слышно было как щелкнула блокировка БТРовская, у него стоят БТРовские блокировки спереди и сзади, моста, мостах, самоблоки, на канале есть видео про них как мы их ставили, про них рассказывали, можно найти ролик кому интересно, вот так они работают. На пониженной передаче вот, без буксов едет. Ну, пожалуйста. Подъем достаточно крутой. Так, продолжаем тестировать коробку автомат и раздатку. Сейчас что мы хотим? Попробовать тронуться с этого подъема. Драйв. Пониженная передача. И потихонечку, без буксов, без рвения сцепления, ничего не горит, не воняет. Пожалуйста. Тронулся без всяких ручников Давай я задом спущусь наполовину на механике и тронусь короче В сравнении вставишь в ролик Давай Механику с автоматом Раз уж начали сравнивать механику с автоматом Попробовать на Симбире спуститься Вот на этот же спуск и попробовать тронуться с него Коробка механика двигатель за. Ну, в общем, патриотовская все. Кто не знает, это у вас Симбирь. Тот же патриот, более ранних выпусков. Но, кстати, собран в Украине. Сань, у него же украинская сборка, у Симбиря. А? Я просто немного про него да. начал рассказывать. А в каком городе? А винку надо посмотреть. На табличке, по-моему, где-то. То есть можно сказать, что это украинский патриот. Кременчук. А, вот сейчас сниму, Кременчук, Саня кричит. У меня кричит. Ваня Кременчук, Нет, видишь, вот. Украинский. Да, То у меня Кременчук. То есть украинский. аккумулятор поставили и колеса прикрутили. Вот, смотрите. Извините, у меня в армию машину не призовут, она а вот иномарка. Он. У вас 31.62. <свят> так что, знаете, есть украинские патриоты, вот он. Украинский патриот. Один и второй. Так. Переходим к делу. Хорош, хорош. хорош. Но так происходит трогание на горке, на механике. Вот. Но Саня просто что, опытный водитель, он приналовещился уже, так сказать. А более неопытному водителю будет намного сложнее это сделать. Есть большой риск порвать полуось, заглохнуть, скатиться вниз еще дальше. На автомате это все делается гораздо проще. Вот пробовать на холостом ходу заехать. Пары у него дизельные 4.6, колеса 35 сервера. <свят> так, ну что-то сильно легко он как-то заехал. Надо горку круче искать, мне кажется. Как-то, блин, что-то. <свят> Помню, блокировки у него БТРовские стоят в обоих мостах, в переднем и в заднем, и блоки. Вот видно, как они работают, все четыре колеса крутятся. Сильвера у семь у Патриота зеленого нтшка. сейчас спросим у него. Санек, может три педали все-таки лучше? Да, я же говорю, когда две отварится треть останется. Брелок на шею? Ну а че, тоже едет, просто нельзя остановиться, видишь, надо заранее как бы трогаться Ну да То есть ты можешь дозировать, можешь вообще посередине подъема остановиться, а потом дальше продолжать Ну ты же тоже остановился и тронулся Ну как, она сначала откатывается назад, потом буксует, а потом только уже начинает Ну да, и трансмиссия, если риск прорвать полуось Ну как бы да, видишь, а бывают такие случаи, что назад откатываться уже некуда, там, допустим, камень стекло или дерево что ну да, это... Понятно, что уже приноровился там еще что-то, но все равно преимущество автомата тут как бы не видно. Очевидно. пучка большой уклон колеса не сдували два два очка в колесе. попытка номер два включили блокировку заднюю она электрическая и там пробуем с блокировкой Расход, переключения Ребята говорят, крутая горка. Типа, что мы не выедем. Ну вот, решили попробовать. Митсобиси здесь долго выезжал. Да! Автоматик! Это автомат? Да, иди посмотри, загляни. Да, Ха-ха! Дядька, прокатишь к этим маленьким по Реально автомат, прикинь! Прокатишь, да? Нет, мы поедем, у нас там ждут. Все, едем жарить шашлык Вот такой у нас был мини-тест Но мы еще продолжим Остались небольшие доделочки По этому вазику там подкрутить, подтянуть вот. И уже поедем в грязь Тестировать его Так что подписывайтесь на наш канал Кто еще не подписан Будем снимать дальше На диване хорошо, а на бездорожье лучше. Понравилось видео? Ставь лайк. Есть что сказать? Оставляй комментарий.